Разговор на проселочной дороге Что человек, Ну ты звук, Кремень или тончайший пух, Когда витает, не к участию, Делам войны, обманом власти Его необоримый дух? Легла роса, весь мир согрет. Выходим из дому чуть свет, Чтоб за беседой по дороге Товарищ мой коллега строгий Нашел на мысль мою ответ. Вся жизнь на значочках пылья, Разграничение нея. Но если в текст ее вчитаться, Кому-то, может быть, удастся Проникнуть в смысл бытия. Ему виднее, зачем блуждать среди теней. Тропинка узкая такая, не разойтись, не спотыкаясь Со встречным путьом Пришли. В траве отражена деревьев высится со стена. Совсем тропинка потерялась. Уверен он, что здесь начало, стоп, причина. Да. Вот человек. Разомкнут круг, с небес слетела птица рук, Когда остался непричастен, горящий факелами власти, Свободный и медленный дух. Молчим, кручимы на весах, что уповать на чудеса, Мы бродим долго и в надежде, как Натар с Хайдбер прежде, В окрестном Марьюши.